У микрофона Закар и сегодня вы увидите еще одну нарезочку. Всем приятного просмотра. Ну, блин, зачувствую наше Тиме. Чего там раздаешь? А, знаешь, короче, я еще поставил объемный звук. Да, МП7. Кинь. Быстрее, зеленый. Зачем? За мной, Калаш. Клон, ребят, флеш, дайте овенок. Какого ты не ази? Даешь. Блядь, зеленый, ну ты кадр. А что я тебе должен был дать? Байф. Желтый синий, а что делается? Алло желтый... Ау! Время. Да пусть... Хал. Хал. Хал. Да, здорово, до обоедок. Ч ⁇ хочешь мне рассказать? то Какой-то... Какой-то... Какой-то... какой Любишь видеоигры? А, есть, ой, яма есть. Яма, яма. Да. найти самые выгодные да. вы кэшелопа... Спасибо. Все просто. Спасибо, что побегали. Ты, ты получишь кэшбэк до 15%. Кэшбэк это реальные деньги. Спасибо, что досмотрели этот видос до конца, и буду рад, если вы его оцените лайком. Всем удачного дня и покеда.